Народ, всем здорово! А... <смех> Доходи да нормально, я думаю. <смех> Народ, всем здорово! А хочу поделиться с вами своим проектом. Записал недавно песню, не знаю, может, полнедели назад Это так. Вот хочу поделиться с нуля, то есть я оставлю ее в описании под видео. Вы ее можете скачать, вы его можете скачать и поработать с ним. То есть, поиграться там, по плагину всякой херни позаниматься. Но, единственный, короче, прикол в том: то, что я оставил на нем автотюн. То есть все капы с вокальной партией, они натюнены. Ну, не сильно там так, чуть-чуть. И исправлены по вокальной... Короче, вокал немного выправлен. Вот. Все. Так что... Ну, это единственное, что стало. Просто сейчас редко где, да, встречаются. И у каждого там есть клиентура, которая с нормальным исполнением. Я просто дал такой возможность, чтобы было хотя бы, ну, такое более среднее. Вот. Чтобы вы просто выкрутили звук на нем, да? И все. То есть все звучит вот так. Я не знаю, как вы думаете, как вы как вы думаете, как Где мы там вместе? Вместе нету давно, дебил голосом детским. А, все, Ну, тут видно, да, сразу, что тут просто все почти в одну, в одну дорожку. Единственное, тут у меня просто припев а, в две дороги, два дабла у меня под основную, вакап, под основную капу все и второй парт припела у меня он в одну дорожку все там уже просто этом так все сделал вот второй куплет у меня вообще все в одну дорожку просто записано в шахматном порядке и то даже да да все ну и аэробеки а, у меня есть исходник уже готовы то есть готова песня она такая у меня разбежались, ведь нам не впервые тебя, в головах у друг друга остались, точнее ты у меня, убиваю себе эту мерзу, то ли мы Я умираю, но выдумывал, высоко свой грёбаный рай, тебя отпускаю, Я как упертый шар слушаешь песни, где мы там вместе, вместе нету давно, где пел голос так ну, тяжело вернуться. Вот так это все у меня выглядит <как> эту песню, я не знаю, я ее тоже оставлю как бы ссылочку в описании, может кто-то будет использовать ее как референс. то есть да подкатывать, короче, ну сводить ближе к вот этой песни, к моей. Может, кто-то найдет более похожее, если вообще кто-то возьмется за это. вот Я думаю, даже людям, которые уже с таким немаленьким опытом, ну, как бы, думаю, побаловаться стоит. В проект у меня выглядит вот так вот, уже сведенный. Вот. Ну, как бы, блин все если кто-то что-то хочет еще одно ну, я не знаю можете просто там какие-то предложения фигачьте мне в личку и вообще скидывайте что у вас получилось если кто-то брался за это мне просто интересно посмотреть А второй куплет у меня еще такой вот на дорожку прошлый, носил, но мне сил. слышно что все в одну прошло что выносил ну хватит Вот, ну, вы там разберетесь, в общем, все это поскидываю, все, кому это будет интересно, тот возьмется и будет делать, скидывайте мне в личку, мне очень будет интересно, все, а так подписывайтесь на канал, ставьте лайки, в дальнейшем, я думаю, мой контент будет еще более динамичнее визуальном плане, вот, ну и интересно, интересно по-любому, потому что я с этим делом связывать пока не собираюсь, и собираюсь дохрена чем с вами делиться в дальнейшем, так что спасибо, до свидания, до новых встреч!